Тут идет волк. Машек. Разгоняет туман. Комаров, разгони, пожалуйста. Ну что, я тогда пособираю пока? Да, пособираю, а тут Ух Я тоже здесь пока пособираю. Земляника вообще интересный предмет. Так, она есть? А так ее нет. Лопата не звучит. В каком плане? В плане охоты. На этот питатель. Я уже нашел. Три монеты. Да ладно, да, да ну ну. Вся империя, кстати. Что это... происходит, волк? Это Николашка, это Александр Первый, это деньга. Прикинь, разные цари. Сколько я уже копаю? Ну, не знаю, полчаса может быть. Меньше даже, минут 20, где-то 25. Ну... Три монеты жили ты не боишься мне давать давай колочки себе на молнию их а? круто да лапат копать ты в шоке я там понимаешь ли кландайк земляничный нашла да, я оторваться никак не могла этот а монетный кландайк первую монету вообще с такой глубины достал сигнал такой сладкий сладкий я думаю дай копну когда уже ближе стал Ну, это она, кстати, не хило. Блин, ей так раз раз... Она ну, у нее такой большой. Мне той приходилось вокруг вот так вот все вот так откапывать, вытаскивать. Да, а раз... у -у -у. Ну, какой штык ты ты, посмотри. Да, Надо, кстати говоря, его приложить и сравнить с той нашей саперной. В два раза больше. В два раза больше, конечно. Погода классная. Да, погода Погода решает. Правда, твой фунтик промок? Да. Посмотри это на меня. Ну смотри, у меня все коленки Ну влага же, на траве Такой слабенький по электропроводу сигнал Ну я тут копаю все Где-то что-то мелкое здесь похоже. О, Пугается, Пуговицы, окей Ну хотя бы что-то с моей да, помощью Да, даже ничего Поехали ничего. Да, лопатка, конечно, мне очень понравилась Ей я... вообще такие, как лаваны <св sweet> Но ей надо уже аккуратнее работать потому что... Почему я шире лапку копаю? Потому что лопатку да? не зацепить <связь> Потому что вот ту монету первую я зацепил Там у меня была а -а -а. Это слегка, не видно было, я ее Потому что та там лопата была штык У нее меньше И я вообще как бы не цеплял ну, мы видишь, а мы с тобой не приверженцев фискорей. это как айфон. Да, я не люблю. Смотри, какая теканинка. Красиво. Может, что-то было, извиня, наверное. Тоже -то хорошая вещь, -то. смотри Да. Нельзя снимать, ребят, такие вещи. Не получается yeah. просто. Я начинаю открывать, yeah, пытаться находка. камеру. Вообще. -моё. Вот это находка! Ух, я даже ее чистить, ребята, не буду. Блин! Yeah, yeah, я сначала аккуратно. вот так ее достаю, думаю, что за пластинка какая-то медная. Потом хлоп переворачиваю и понимаю, что это какой-то, какой-то икона какая-то. Но ну, это, это очень старое. Это посмотри, всадник с копьем. Да, да, да, да. Я таких не встречал. Это реально очень старая вещь. Блин, да. меня сейчас трясет аж. Да. Вот То это есть, находка. Искренне, Видите. Наверное. Видите, ушко целое даже, ребята, надо чистить. Я даже очень не буду тереть. Не Думаю. буду даже тереть, потому что вещь реально очень ну, интересная. Не явно, как Вообще, не видно, а не видно. блин, ребята, вы представляете, какая вещь старая. Это покруче будет монеты. Блин, ты посмотри, здесь лежала, да? Я чувствую, мы сегодня поздно домой едем. Какое-то непростое место. Что-то тут явно сегодня было. Сегодня это место открылось на полную. Блин, коллаж. Вот это коллаж. Блин, сигнал верховой был. Вообще верховой. У меня брым-брым. Кстати, вот смотри. Так смотри. она даже не тронутая ведь. Да, смотри. Ни плугом не зацепила. Смотри, сигнал был плюс 52. 0,1. 0,1 это расстояние до объекта. лежала. А электропровоз плюс 52 вообще. Блин. Хочешь проведи еще раз и посмотри по воздуху немножко другой все равно будет. 58,99 сейчас. Ну на расстоянии. На расстоянии. Блин, ребята. Вот это. Кстати вот это вот доказательство того, что вещи действительно находятся. Просто ты не успеваешь их снять. Блин. Самое главное, я говорю, я ее вытаскиваю, смотрю, пластин, думаю, блин. Думаю, блин, жалко. Алюминка, думаю. думаю, не, не то, что алюминка, я думаю, вот это пластин, думаю, что за пластина такая думаю. Ну, обычно вы капуши иногда вот эти пластинки. Да, да... Вот такой вот переворачиваю, смотрю, о, это сюжет-образ. Смотрю, блин, вообще я в шоке. У меня жирот. Просто вот так вот язык ху, и все. Прям я это. В глубоком изумлении. Вот такие вещи я говорю, ты находишь это уже не находка да, да. это уже что-то свыше тебе дает да. это никак не воспринимаешь как вот ты можешь воспринять монету там ну, да конечно ну пломба пломба ребята а что за пломба не знаю там мыть ты негде да, да. Но она ну, видна, маленькая пломба, кстати. Да, не видно пока что на ней. Интересно. Что-то здесь было явно. Да. Но здесь очень много обилия находок. Тут, смотри, мы сегодня уже выкопали три разных царские монеты разных периодов. То есть это, скорее всего, были, была дорога какая-то старинная, которая шла. Вот здесь эту икону монетка как ты нашел только зашел прям на поле катушку опустил не прошел даже минуты сигнал выкупал монет уберешь ладно потому что у меня кармана да, конечно тоже задел да у меня лопата, как говорится, я начал копать, еще не привыкший к этому штыку, что он кривой, слетела и я это посередине еще Потерял что ли? Потерял. Пришел. Молодец. Что-то мелкое реально. <звук> Монетка. <звук> да, мелко. Вот у вас на глазах. Да, смотри-ка. Не враки. Не в ролике. Блин, мелкая какая-то, да, смотрите? -ка. Мы сегодня одни крупные номиналы вот находили. А это прям мелкая. Смотри-ка, оно тоже старенькая Сашка какая-то да. держит. Фу, фу, блин, Фу, блин, вот тебе и фу, блин. Да, палух какая-нибудь. Хотя не похож на палубку Что-то да. более маленький. Комары, не, невозможно. Бля, надо валить отсюда. Они хочется валить-то. Да, ну надо ехать. Да, по-моему, полуха. Полуха. Жаль, что не полуха. Смотри, я РВ зацепил. В общем, ребята, мы стали снимать прощаний никаких. Мы в Как только мы сказали, что пора бы уже заканчивать это дело, да, вот что, собственно говоря, произошло. Еле убежали с поля. Мы мокрые, грязные, даже ничего. не отряхнуться, ни, ничего мы не успели. В общем, придется мыть. Стирать не только себя, но и амне.